Он приходил из дождя Ни на кого не похожий мы снимая, входя Плаща, тряхая, промокшим Он заходил через день в старый кабак на причале Пряче лицо свое в тень С легким оттенком печали. И в тишине кабака Этот пробокший мужчина Брал двести грамм коньяка Чашечки две капучино Молча глоток за глотком Пил свой напиток милее Хвастал, что был моряком Медленно взглядом теплее Что-то еще о своем и замолкал протрезвевший Вновь исчезал под дождем Плач свой просохший, надевший Как-то случайно в кабак Прячься от ливня под крышей Там, где сидел наш моряк Море в коньяк утопивший Медленно дама вошла Тихо, почти незаметно Взглядом кабак обвела Выбрала столик соседний Шляпой скрывая глаза Слушала пьяные бредни Что он такого сказал И почему-то стал бледным Там от Дошла, что-то шепнуло и вышла, кто-то подумал, жена, как ничего бы не вышло. Он приходил из дождя в этот кабак у причала Долго сидел здесь и ждал, Встреч, что она назначала.